Здравствуйте, я Михаил Шелемба, CEO Data Group и на форуме People Management 6, который состоится 16 апреля 2019 года, я буду говорить о роли людей в процессе цифровой трансформации. Приходите, будет очень интересно.